Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования. Как вы помните, в одном из выпусков я рассказывал, что у Роланд запустилась линейка одежды, кепки, майки и все прочее. И вот, в общем, моя маечка пришла наконец-то до меня, шла два месяца из Калифорнии. Вот такая вот 808-я драм-машина, очень классно. Напишите в комментариях, как вам, кстати. Ну, давайте перейдем к новостям. Компания Pace начала продавать iLock э, с новым интерфейсом USB Type-C. Как вы знаете, iLock э, сейчас уже есть третьей версии, но он до сих пор поставлялся со старым разъемом э, USB-A. И наконец-то запустили линейку с USB Type-C, которая, кстати, на 10 долларов дороже, чем версия с USB-A. Но так или иначе, это тот же самый iLock 3, только с новым интерфейсом. И это очень здорово, потому что вам не придется париться с переходниками, ну или как минимум вам не придется париться с переходниками для использования iLock. А, я уверен, что рано или поздно все производители перейдут на разъемы USB Type-C. И здорово, что если у вас, прям новый MacBook, вы можете сразу подключать к нему напрямую без всяких переходников ваш новенький iLog 3. Следующая новость от компании Akai, которая анонсировали новую модель MPC One э, в формате Retro. Что имеется в виду? Это тот же самый MIDI контроллер, только в таким ограниченным тиражом выпущено в э, стилистике старых самых первых контроллеров mpc60 которые были еще в середине 80-х выпущены кто не знает этот девайс посмотрите на ютубе очень много обзоров этого легендарного девайса с которого начался началась история в том числе диджейской хип-хоп музыки в общем такой довольно старый контроллер этот контроллер абсолютно новый, то есть mpc One он не воссоздает ничего, не копирует он только стилистически повторяет цвет интерфейса некоторые грани и так далее, то есть больше такая дизайнерская вещь для коллекционеров, для ценителей ну и собственно поэтому разработчики сказали, что это будет такая ограниченная серия насколько ограниченная непонятно, но так или иначе если вы заинтересованы в покупке подобного контроллера и вам хочется как-то выделиться и дать дань уважения э, этим старым девайсам из 80-х вот вы можете рассмотреть такую модель вот в таком исполнении компания rock solid audio выпустила контроллер который называется control strip 2 который имитирует и эмулирует полностью консоль ssl то есть там воссоздан так называемый channel strip чисто визуально но вы можете использовать этот контроллер для управления любыми плагинами то есть он абсолютно назначаемый и вы можете его использовать просто чтобы тактильно крутить ручки, например, любимых ваших плагинов а если вы используете какие-либо из эмуляций консоли SSL, которые есть например у Waves, есть у плагин Альянса еще много у кого у UAD, например, тоже вы можете также настроить этот этот контроллер через специальное ПО так, чтобы он управлял плагинами и вы как будто крутите реальный компонент компрессор в реальном времени с помощью плагина и управляете каждой его ручкой очень удобно очень здорово если вы ценитель а, тактильных ощущений при использовании музыкального оборудования а, но при этом не хотите себя ограничивать использованием аналога а хо хотите все-таки использовать плагины то вот такой контроллер однозначно вам подойдет в вашу коллекцию друзья вы давно просили нас и мы это сделали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 выпустил его в продажу если вы еще не смотрели обязательно посмотрите демо очень классный плагин в принципе старый был хорош но в новом они естественно прокачали алгоритм поменяли полностью интерфейс под уже современные плагина фильтр и также добавили очень много дополнительных возможностей например по дополнительной модуляции встроили также всякие лу фай и драйв эффекты чуть-чуть поменяли работу фильтров встроенных в общем это очень такой комплексный сложный дилей с помощью которого можно создавать очень многие эффекты Эффекты, крутые всякие диджейские штуки то есть его используют очень многие профессионалы для различных спецэффектов для э, всякой необычной э, дилей обработки то есть это не, не только классический дилей там всякие тейп эффекты можно включать зацикливание можно включать бесконечные повторы и так далее то есть довольно классный плагин э, я например пользовался одно время timeless 2 там э, 3 сам еще не использовал но учитывая вот по первым обзорам и по превьюшке этого плагина от разработчиков плагин довольно интересный комплексный и для всех кто занимается экспериментами аум-дизайном этот плагин однозначно must have компания Sony был также обновила свой классический плагин, который называется SmartEQ, они в свое время ворвались с этим плагином, можно сказать, на рынок. Долгое время я лично пользовался второй версией, и сейчас они выпустили третью версию SmartEQ, также пообещали более прокачанный э, алгоритм работы, а там, напомню, э, вся суть в том, что это такой, скажем, э, плагинг, в котором используется искусственный интеллект, который анализирует звук э, сигнала, и вы можете выбрать как такой некий общий стандарт, то есть просто оценивается общий тональный баланс инструмента или звучания либо вы можете выбрать конкретную партию, то есть будь это барабаны, будь это вокал и э, этот эквалайзер сам послушает, что вообще происходит в дорожке и предложит решение по эквализации, то есть вырезанию каких-либо обертонов или добавлению других, чтобы выровнять и сделать звук более плотным, более цельным но также в, этом, в третьей версии появился дополнительный режим, мультиканальный, то есть можно использовать на нескольких каналах разные версии третьего Smart EQ и они будут соединены как в общий такой плагин, но ну, что-то подобное было уже у iZotop неоднократно в их плагинах, здесь такая же в принципе технология. И вы можете микшировать друг с другом разные элементы, выстраивать планы. То есть что-то прям вы задаете, что будет у меня на первом плане, например, вокалы, и, допустим, бас-гитара. Что-то будет на втором плане, например, бэк-вокалы, какие-нибудь клавишные. И что-то на совсем дальнем, например, какой-нибудь пэт И уже в зависимости от того, как вы выстроили этот план, SmartEQ пред предлагает вам для каждого из этих вот плагинов, для каждого из инструментов свою эквализационную э, кривую, которая поможет лучше склеить и усадить в микс эти элементы. В общем, довольно интересный инструмент чисто по моему мнению я не всегда полагаюсь на него на сто процентов и даже на 50 процентов не полагаюсь но иногда в некоторых элементах он помогает действительно усадить то как же микс готов но вам осталось там два или три элемента которые хочется как-то посадить но не очень понятно куда в какую плоскость можно воспользоваться подобным плагином чтобы он хотя бы показал направление что какие-то частоты можно там задрать какие-то прибрать и ты можешь просто быстро послушать лучше звучит или хуже и уже дальше двигаться в этом направлении тем, тем более более может работать как и обычный эквалайзер то есть можно что-то подвырезать, даже то что он сам предлагает вы можете потом после поменять в общем довольно классный плагин если вы вдруг обладатель предыдущей версии то апгрейд стоит всего 20 до 20 евро ну или так или иначе вы можете попробовать и рассмотреть попробовать реальную версию и рассмотреть потом покупку уже в полной версии так что переходите все ссылки в описании ну и напоследок о бесплатном софте компания не Audio воссоздала культовую овердрайв педаль гитарную, которая называлась Кентавр, они ее назвали Минотавр но они обещают, что она полностью воссоздает э, характер работы вот этой классической гитарной педали, то есть это такой очень определенный, такой чистый, можно сказать овердрайв, который э, можно использовать как плагин, то есть вы можете ставить его на линейно записанную гитару и спокойно получить такой эффект подгруза очень приятного и, например, после этого использовать какой-нибудь реампинг или эмулятор какого-нибудь усилителя и эта педаль будет помогать вам добавлять определенного драйва, определенного характера звучанию вашего инструмента естественно, его можно использовать не только на гитарах, а на чем угодно драйв очень приятный по звуку, также переходите по ссылке в описании Скачивайте, его скачать абсолютно легко, просто нужно зарегистрироваться на сайте, получить специальную ссылку на, по почте и перейти и скачать его. Плагин абсолютно бесплатный, так что переходите по ссылке и пользуйтесь. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Не забудьте подписаться на наш канал Logic Pro Help и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я напомню, что на нашем канале выходит довольно много разных Видео. Это и уроки по лоджик, это уроки для любого секвенсора, обзоры плагинов, а, также отдельные уроки по каким-либо тематикам, а, ну, конечно же, Quick News и еще мой авторский видеоблог, в котором я рассказываю о жизни в мире музыки, вообще, что происходит в нашей отечественной музыкальной сфере на своем личном опыте и примере. Кстати, скоро будет новый выпуск, так что подписывайтесь. Не забывайте также переходить в наш закрытый клуб, в котором мы общаемся обмениваемся опытом, наш телеграм-чат. Доступ туда также абсолютно бесплатный, ссылки вы найдете в описании. Жду вас там, задавайте свои вопросы, пишите, также пишите здесь в комментариях вообще, что думаете о quick news, какие-то предложения, я с удовольствием почитаю. В общем, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул, всем пока!